Какой автошип выбрать? Для того, чтобы оплатить автошип правильно и избежать сгорания баллов, прежде всего нужно зайти в «Мой профиль» и посмотреть лично вашу дату автошипа. И уже от нее нужно отталкиваться, размещая заказ автошипа. К примеру, дата автошипа у вас 15 число, как у данного партнера. Для того, чтобы заказ был засчитан именно как автошип, его необходимо сделать, используя одноименную вкладку в вашем бэк-офисе. Итак, мы видим здесь всего две опции. Обычный ежемесячный автошип. Его нужно оплачивать, если дата автошипа уже наступила и у вас есть на оплату всего 7 дней до того, как сгорят баллы. И есть также предварительный автошип, который оплачивается до даты автошипа.